Всем привет, с вами Кирсанович. Сегодня мы с вами обсудим такую тему, как цифровые фортепиано. Сегодня речь пойдет об одном из самых доступных, об одном из самых компактных цифровых фортепиано фирмы Casio, моделей CDP-S100. Особенностями данной модели Casio CDPS100 является то, что мы имеем на борту переработанный процессор, а также расширенный динамический диапазон клавиатуры. Помимо всего прочего, клавиатура имеет матовое покрытие, которое напоминает собой слоновую кость и черное дерево. Ранее такая клавиатура была доступна только в серии Casio Privia. Как и все цифровые фортепиано, Casio cdps 100 имеет 88 полноразмерных клавиш и, несмотря на свою компактность, имеет полноценный молоточковый механизм. Это достигается тем, что молоточки расположены под клавиатурой, что позволяет максимально уменьшить габариты корпуса. Casio cd 100 имеет массу около 10 кг, что делает его одним из самых портативных фортепиано в мире. И несмотря на то, что кассио имеет два 8-ваттных динамика и полноценную взвешенную клавиатуру, оно может работать от батареек. Прогресс серии Casio CDP виден и слышен сразу. Помимо того, что мы имеем увеличившуюся полифонию по сравнению с предыдущими моделями, мы также имеем отсутствие электронных призвуков в нижнем и среднем регистре. Помимо этого был добавлен струнный резонанс в верхнем регистре, что позволяет более честно ощутить фортепиано. Из особенностей конструкции CASIO CDPS-100 мы имеем динамики, которые направлены в противоположные стороны. Но главных изменений коснулся звуковой процессор, и помимо переработанных сэмплов мы имеем временно вариантный фильтр, который подстраивается не только под силу нашего нажатия, но и под скорость, что позволяет более точно передавать идеи при помощи игры на фортепиано.